Шалюская, а остальное маска, щит и грех. Не словам, глазами душа людская А остальное маскащит щит и Живи, мой труп, поверь, и не боясь Все лечится надеждой и любовью Грязь. Ты за душевное здоровье, Не урони случайно душу грязь. Живи, мой друг, не осуждая тех, Кто жил не так, как ты считаешь нужным. Ты видел, как богатство рушит дружбу, Себя испрать убит чей-то грех. Дружбу себя испрать увидишь, чей-то грех. Живи мой друг и старший, становясь. ты будешь не сходить ты к ближним, как косточки внутри у вкусной вишни. так тоже недостатки есть у нас, как косточки внутри у вкусной вишни. так тоже недостатки есть Какой кусочек неба над тобою И как березы шелестят листвою И как рыдает на гене свеча И как березы шелестят листвою И как рыдает на гене свеча Живи, мой друг, за тем, кто не дожил, Чтоб за тебя им там стыдно было Искренне души, Не верх так рук богатства и не в мило, Остадержимом искренней души, Живи мой друг, не глядя на других, Корону их и то не применя, Не весь по вам глаза душа людская, а Остальное маска щиты гриб. Just okay.